I don't know. Дорогие друзья, ножевой раунд в одной 8 нижней сетке Утопия против котиков на карте The Dust 2 Поножовщина, разумеется, за выбор стороны И, как и в любой карте формата 2 на 2 Легче всегда было, есть и будет играть само собой за оборонительную сторону Поэтому пока что команда Утопия вроде бы как на шаг впереди Потому что они уже в обороне Ну и, разумеется, после Поножовщины это стей и пистолетка начинается без смены сторон Команда Утопия представляет Она любит вас, Жиган Лимон А котики это, разумеется, Грег и Имба Зорет Только вопрос, вот что разыгрываться будет на этом Дасте да, Потому что мы с вами уже видели Даст э, между Шалопаями и не помню кем еще С кем они, И по-моему, Number One Они разыгрывали... Точку Б на карте даст 2, но здесь уже по действиям игроков команды котики приблизительно плюс-минус все становится ясно и понятно. И вот, кстати, та стратегия, о которой я говорил на одном из предыдущих дастов, что это самая бронебойная позиция, вот когда Жиган Лимон сидит и вот таким образом контролирует зигзаг. Да, на него начинаются настрелы с длины, но при этом здесь на абсолютно изумительной позиции находится Сатана Которые, к сожалению, что Сатана, что Жиган нормально позицию отыграть не сумели Ну, понятное дело, что Жиган здесь просто должен был отходить, естественно На него был открыт огонь с длины Но Сатана должен был, по сути, этот огонь как бы подавить И вот немножко не получилось Немножко не получилось. В результате получили потенциальный выход на точку А. Ну, начинаются какие-то перестрелки И это, честно сказать, конечно Дорогие друзья, больно выглядело со стороны Но атака, они же котики Выигрывают пистолетку Достаточно заслуженно, красиво, жестко и быстро Ну нет, ладно, не быстро а, Больше минуты шел раунд Ну, это не суть Самое главное, что победили именно они И, на мой взгляд, опять же, заслуженно Не разобрались в пистолетке ребята из команды Утопия, что и повлекло за собой сама, Соответственно, поражение Так, Сашуленька, вижу три Сердечко от тебя, Сашуля. Приветик тебе большущий. Привет, хороший канал, брателла, удачи, я тебя уважаю. Дастанбек, спасибочки вам большое. Очень рад такие слова слышать в свой адрес. Приятного вам просмотра хорошего вечера. И Дарья, вам, конечно же, тоже приветик. Ну, котики, я так смотрю, это будет, короче, затяжной вообще матч, видимо, да, потому что котики играют от халда, карту даст 2. Сейчас бы от халда играть. А, в, в 2 на 2-то при этом давить шифты, это же вообще прям бесподобно Данфонг, приветствую вас Ну, это странное решение, лично, как по мне, опять же, нет никакой информации по поводу того, что команда Утопия может выходить на поджимы Соответственно, без этой информации, как лично мне кажется, глуповато немножко а, тупо вдавливать шифт, находясь на нолике, играя яму и банку ну, это нелогично просто. Одно дело, когда э, команда точно знает, что наши соперники любят выходить в аркаду и таким образом пытаться как бы противопоставить какую-то контр-тактику. Но команда Утопия против своих соперников, когда играли против похоронки, я имею в виду. На Тускане особливо-то никуда и не Аркадили и поэтому нет никакой э, вариации того, что они обязательно должны прямо сейчас брать что-то, пушить истинные террористы. Это точно, Сашуля, это точно. Ну, у нас 2-0. В общем, беда не приходит одна, и, естественно, за... Господи, опять шифты под банкой. Шифты под банкой, Карл! При том, что там просто дигл и юсп. Просто Дигл и Юсп, вот хотя бы Дигл вышел на чек зигзаг что-то вышел, получил по голове, но уж тут-то, я надеюсь, больше не будет никаких э, вдавливаний и шифтов. Потому что какой смысл там один соперник, а, учитывая, что сатана был э, без девайса, ну, стопроцентно ясно и понятно, что здесь все, в общем очевидно, да, что команда э, не имеет девайсов, и надо. Понятно, просто продавить USP и все будет хорошо. Но вместо того, чтобы продавить USP, им позор каким-то невообразимым образом умудрился отдаться поджигана. В это же время на шифте Грег подходит на гуся и все-таки добирает жигана. Ну вот тут уже как бы более-менее атака сыграла адекватно. Но опять же, как-то слишком. Вот, по-моему, слишком ребятам газочку не хватает. Ужас, как они боятся. Да, Сашуль, видимо, котики очень сильно хотят пройти дальше. И вот настолько... Даже немножко побаиваются своих визави напротив. И это странно. Честно сказать, это странно. Даст 2 дефолтнейшая карта. Чем быстрее ты здесь будешь двигаться и чем быстрее ты будешь здесь какие-то прокидки и всякие приколдесы устраивать для оппонента, тем и интереснее и сложнее матч будет идти для, опять же, оппонента. А если вы будете играть от шифта на карте даст 2 то... В таком случае вы сами себе будете все осложнять Глобально, если Ну, пошифтили под банкой Вышли на чек длины Пока все хорошо То есть пока я бы не сказал, что это что-то такое Вот прям из ряда вон выходящее Но, конечно, шифты под банкой Это сильная стратегия Потому что Я неоднократно уже вспоминал матч Я не помню, когда он уже был Он уже был очень давно Может быть, году в 16-м Может быть, даже в 15-м я комментировал ребят, которые просто на шифте с резпы выходили Вот это было нечто, дорогие мои друзья Минус от имба Зорода по Жигану, стана последний Девайса, кстати, почему-то у станы нет Для меня это загадка, на самом деле, почему его нет Оп, как не вовремя патроны закончились 15 хп, кстати Тут уже, в общем-то, не до шуток, и Сатана просто перестреливает, при этом не имея девайса. В общем, опять же, раунд очень парадоксальный э, с той точки зрения, что одни должны были полноценный бай делать, но почему-то Сатана решил по-другому. Куда-то все свои деньги, э, видимо, потратив или копил на АВП, может, я не знаю, что там за, за мут конкретно. Но если я увижу сейчас снайперскую винтовку Сатаны, то я, в принципе, даже ни разу не удивлюсь. Но я ее не вижу. И поэтому, по логике вещей, кстати, здесь вообще-то нужно было продропать Жигана, потому что у него теперь ФАМАС, и это, соответственно, с деньгами так себе. То, что ему хватает на ФАМАС, это не значит, что нужно ему не давать дроп. Ну, ладно, в общем-то, и глобально, я надеюсь, что сейчас ребята разберутся то, как... ну, в том, как правильно нужно кто где то где-то разыгрывать, и вот наконец-то за 20 секунд раунда начались первые перестрелки, то есть котики все-таки чуть-чуть включили э, после первой передачи, наконец-то перешли на вторую и, ну, конечно, как вы видите, да, здесь вот настрелы миллиард пуль в один и тот же ящик, я не знаю зачем, но очевидно, что если там кто-то бы сидел, во-первых, он умер а если бы... Если, как мы увидим, что там никто не умирает, автоматически становится понятно, что там никого в принципе нет. А учитывая, что идут настрелы, туда никто и не подойдет. Вот, в общем простая механика, которая ну, полностью, по-моему, разбирает весь раунд. И очевидно, что можно открываться уже до центра длины спокойно. Минус от Грега. Второй минус от Грега. Также, кстати, на, на глоке умудряется забрать Жигана. И счет становится 4-1 Парадоксально, но Я впервые вижу, наверное, вообще впервые вижу Чтобы атака рулила на карте The Dust 2 В формате матча 2 на 2 Как же там обойти в спинку, пострелять с двух сторон Под перекрестным огнем, расфигарить Где экшен? Сашуль, экшен в этом матче, по всей видимости, не особливо предвидится но ну, наконец-то Наконец-то оборона тоже решила Куда-то выйти в аркаду Вот инэкшен, Александр, вы заказывали Вот, получаете. Ребята что-то делают, наконец-то Под банк и как минимум, две хаешки залетело И минус Грег. Имбазор от остается один Перестрелочки И... И пока без фрагов Больше, ну, собственно, позиция в яме И вот, опять же, настрелы по рекламе Миллиард пуль можно туда выпустить, в принципе патронов понятное дело у игрока атаки очень много, а, но, но логика-то должна тоже, наверное, все-таки присутствовать хоть в какой-то степени. Жиган, заход в спину. Ой, тайминги отвернулся, отвернулся имба. О, боже мой. Ну, ладно. Опустим и оставим этот момент без комментариев. 4-2. Привет, Александр и с Приветствую вас. Он пошел обходить. Да, да, да, Александр. Он пошел обходить. Ну и сам обход вы, в общем-то, видели. Не без труда, конечно, но минус все-таки сделал. Ну все, теперь в результате после этого обхода игроки атаки получили ту самую ценную информацию. В результате которой они понимают, что их соперники все-таки в аркаду когда-то нет-нет, да и выйдут И все, и теперь вот вы видите, какие позиции занимают игроки атаки Теперь вы все видите, все знаете и все понимаете Ну, собственно, здесь хаешка полетит, как только будет какая-то информация Хоть какая-то информация, да, вот она, информация Собственно, должна, по идее, вылетать хаешка сразу в зигзаг Замечательная хаешка, Можно было кинуть ее, конечно, поглубже. Но и так сойдет в целом. Стана еще и умудрился. Кстати, Грег забрать я вообще не понял, как это произошло. Но как-то произошло. Имба, 30 кп, 1 в 2. И минус от сатаны, что, в принципе, достаточно очевидно. Перестрелки из смоков. Это как бы не такое самое уверенное убежище, которое можно занимать. да, То есть, э, если, грубо сказать, находясь в смоке, вы точно так же рискуете получить э, пулю в голову. Просто это будет делаться... С трудом для игрока обороны, но он все равно, скорее всего, зажмет в дым рано или поздно, и ваша голова напополам разойдется. Хаешка с не самой хорошей респой, надо признать. Флешка, чтобы никто не бежал. Флешка, кстати, взрывается в спине. Здесь она пытается прикрывать их, и просто под флешку открывается и сам же слепнет. Имбазор почему-то продал тиммейта, не стал с ним открываться. В общем-то, беда. Беда и минус от Сатаны, и это 4-4. Неожиданно, но матч набрал более-менее хоть какие-то вменяемые обороты. И котики действительно начали чуть-чуть активнее действовать. При этом и команда Утопия тоже куда-то начала хотя бы выходить. Помимо э, своего собственного спауна и плента. То есть есть, есть надежда на то, что действительно ребята хоть как каким-то экшеном порадуют. Но борьба, борьба между прочим. Нельзя сказать, что кто-то прям намного сильнее других. Саня, не подсказывай им. Ну как? Как не сказать. Да ладно, если бы они меня слышали, еще бы при этом. Но замуты. Замуты мутятся. И это хорошо. Это хорошо, что ребята пробуют различные стратегии. Они впираются, как баран... В ворота, когда вот Не работает какая-то мета, допустим Медленная атака, например, против соперника Не работает, но команда продолжает Медленные выходы, которые, опять же, не работают Попадание в голову Грега, 22 хп остается у игрока атаки И Сатана, при этом потеряв Четверть своего здоровья, отходит Под зигзаг Ну, собственно, здесь опять вот те самые настрелы те самые настрелы, про которые я уже говорил Миллион раз стрелять в одну точку Абсолютно бессмысленно, потому что После первого настрела по этому ящику Туда уже точно никто не подойдет На твиче тоже стримишь, абсолютно верно, да так, -с, дорогие мои друзья, попытка от атаки занять длину закончилась тем, что один потерял половину лайфбара, второй потерял вообще до 6, и атака не стала никуда дальше идти, решили отойти. 26 секунд до конца раунда. Я вообще огромная редкость, чтобы вот что-то приблизительно такое видеть. Это прям. Просто Габелла, дорогие друзья, мне добавить больше нечего. Минус от Сатаны, имбазор от последний. 13 секунд до конца раунда, на что игрок атаки надеется лично для меня загадка. Поэтому 5-4. Тут при любых раскладах вещей было бы 5-4. Тут ни бомбу не поставить, ни перестрелки выиграть уже в принципе бы просто не получалось. По итогу, по итогу вперед все-таки вырывается команда Утопия. С чем, конечно, их можно и нужно, я считаю, поздравить. Потому что начало для них был, как вы помните, счет 4-1, да, 4-0. То есть там как бы было больно. Больновато, я буду сказал. Так. Хаев банку. На этот раз хаешка лишила всего трех холс-поинтов товарища с никнеймом Грег. После чего атака не отжимает шифты. Не отжимает. Приветствую монет сянду. Итак, Грег. Аккуратно выходит из дымов и на шифте продвигается через длину Пытается увидеть хоть кого-либо Под прикрытием, кстати говоря, от э, тиммейта В принципе, неплохо получалось проходить На просвете у нас появляется сатана Больше ему лучше там не появляться Потому что в таком случае он прям приблизительно там и останется Одного из игроков атаки я бы лично отправлял на зигзаг Я не знаю, почему они продолжают вдвоем пушить длину Но продолжают и продолжают Сатана! И Жиган. Вот хорошо сейчас ребята в обороне разобрались с приемом. Счет 6-4. Все достаточно грамотно было сделано э, с оборонительной точки зрения. А вот котики почему-то сплоховали, честно сказать, в этом раунде. Можно было разыграть его поинтереснее. То есть они знают какие-то стратки э, по типу медленной атаки, но постоянно ходят в паре. Почему команда не хочет разбиться и, например, сыграть один длина-другой зигзаг? Как бы сплит-пуши никто не отменял Да и даже просто обычные сплиты Без всяких там пушей а, Тоже можно неплохо разыгрывать Ну, первый контакт произошел Опять же, он скорее произошел для обороны а, С визуальной точки зрения Для игроков атаки он обернулся Опять же, потерей львиной доли здоровья Минус грег Импозор О, хорош хэтшот Таш немножко в момент, когда имба открывался под Жигана. Но Жиган в результате, не получив ни единички урона, соперника все-таки забирает. Счет становится 7-4. Утопия закрепляется в своем перевесе. Перевес, конечно, не такой уж и высокий, как хотелось бы, наверное, команде Утопия. Я думаю, они бы, наверное, не хотели отдавать эти 4 раунда и хотели бы выигрывать 11-0. Но для того, чтобы выигрывать 11-0... Надо делать прям совсем-совсем жесткие вещи У нас опять дым лежит на длине Который как бы отрезает яму И эту яму все равно при этом занимает Грег Старательно выжидая, когда же все-таки дым закончится Фриз, братик, привет Желаю хорошего стрима Давно тебя смотрю, обожаю КС Приветствую вас, товарищ Спасибо вам большое За похвалу Очень рад, что вам нравится Для вас работаем, как говорится Два девайса у игроков обороны. Дигл у Грега Имба играет в этом раунде на калаше. То есть, в принципе, по девайсам у обороны проблем нет. Но есть проблемы по лайфбару. При этом у котиков нет проблем по лайфбару. Но зато есть проблемы по девайсам. Вот как бы очень спорная и сложная ситуация. Сатана перестреливает первого. Но имба двумя хедшотами порадовал в этом раунде. Делает... Левиную, не львиную даже, а полностью всю работу сам за своего тиммейта. Хотя нельзя сказать, что Грег был бесполезен в этом раунде. Он, как минимум, был как э, отвлекающий маневр, да, просто он на себя приманил все внимание, в то время как МБА получил возможность настреливать по головам своих оппонентов. То есть, ну, в целом, опять же, такие стратегии тоже есть. Дождались хаешек в банку. Ну и, в принципе, э, о, Жигана оставили даже под банкой. Вот это, да. Мое почтение. Но у Жигана все же похоронили. 47 урона успел нанести перед смертью Жиган. Ну и Сатана обладает максимальной информацией о том, что, по крайней мере, на данный момент времени игроки атаки все дружно находятся под длиной. Минус и минусом от Грег остается один. Вот этот дальний хедшот. Может сейчас очень сильно изменить вообще картину происходящего. На Б нельзя проходить? Нет, конечно, в матче 2 на 2 нельзя на Б ходить, вы что? Ну, то есть тут играется либо Б, либо А. Да, потерял она благодаря дыму и из виду своего соперника. Абдуллазис, приветствую вас. <laughs> Но лоханулся, простите меня, конечно, немножко Грег сейчас. Должен был, по сути, убивать соперника, потому что соперник, ну, готов был чекать просвет. И не смотрел, в принципе, даже на подъем, но с подъема прилетела Беда-беда. Брат, еще будут сейчас по другим тимам стримить? Да, сегодня у нас много игр. Сколько там получается? Ну, еще порядка, наверное, четырех. Где-то вот так. То есть это вот это и еще сколько-то. Не помню, сколько точно. Это нужно сетку открывать. Ну, после этого матча я уже более детально вам все расскажу. Подсадились. Подсадились на рекламу сейчас игроки атаки. жган Лимон, Ой, простите, игроки обороны. Жиган Лимон находится на ящике. И Сатана в упоре контролирует зигзаг, куда именно и направились в этом раунде котики. Абсолютно нет никакого, к сожалению, разъединения опять же. Действия только парные Исключительно парные Глаза разбежались у сатаны Не знал, куда см смотреть В кого стрелять Что делать в этой ситуации Ну, явно Игрок обороны не знал Ну, если не знаешь, что делать в случае быстрого выхода Тогда, наверное, лучше и не открываться И не занимать эту позицию Перестрелка с гусем, жиган Хорош, хатшот минус, Грег Еще и имбу забревает ай яй 9-5, дорогие друзья, вытаскивает джиган очень сложный раунд, но все-таки вытаскивает. Старание, утопии и мучение сатаны, который вот в начале раунда так бесславно почил рядом с зигзагом, все-таки оказались ну, не зря. Все это было не зря. Доброго времени суток, Александр Теск. Приветствую вас. Хорошего вам вечерочка. Очень медленно атакует террористы. экран полностью согласен. Очень медленно. А, ну, им так нравится, им так по кайфу, поэтому это их право, я ни в коем случае не осуждаю. Я лишь говорю, что есть различные вариации развития атакующего раунда. Ну вот ребятам хочется играть медленно, как говорится, пожалуйста, никто не против. Вопрос, работает ли медленная атака? Вот, допустим, они 9-5 почти закончили первую половину. А что если... Они бы пробовали атаковать быстро. Вот какой бы тогда счет был. Далеко не факт, что котики ограничились бы пятью. Но при этом также и далеко не факт, что они взяли бы эти пять раундов. Может, они взяли еще меньше. То есть тут неизвестно, как им было бы лучше атаковать. Но для того, чтобы это было известно, нужно просто это проверить. Жиган Лимон лоханулся в этот раз в позиции. И все-таки отдался под Грега. Сатана! Минус по МБ и Грек 52% здоровья против 82%. Ой-ой-ой, ну кто ж так, кто ж так пикает, кто ж так пикает. 9-6, дорогие друзья, итоговый счет первой половины, ну, хороший счет. Я считаю, хороший счет для котиков, довольно неплохой для утопии. Ну, наверное, 10-5 смотрелось бы, конечно, получше, но луз минимум для котиков. Это хорошая э, предпосылочка, так скажем, к камбэку или же все-таки нет. Тут вопрос уже будет... Все упрется в пистолетку Грег Поджал длину, имба в этот момент чекает зигзаг Посмотрим, как утопия атакует Да приблизительно так же, как я понимаю Грег забирает жигана, стана пытается разменяться Опа, сразу получает в лицо, 20 кп остается Имба, дальний хэдшот через всю, черт возьми, карту ставит оппоненту Это 9-7 это реализация луз минимума, дорогие друзья, потому что бомбу утопия не ставила, ну и, скорее всего, не поставит и в следующем раунде. А, так что, ну, посмотрим. В общем, здесь рано делать какие-либо утверждения, что кто-то там что-то куда-то камбэкнет. Еще не вечер, как говорится. Но Сатана с Жиганом отправились штурмовать Зигзаг. Посмотрим, как эта позиция выдержит. Ой, никак позиция это не вы. Кстати... Кстати, котики не стали покупать девайс, что очень интересно. Готовы по сути отдать десятый в случае чего, да? Жиган забирает Грега и... Имба остается один. Ну, тут вроде бы как Юсп, это, конечно, девайс более профитный на такой дистанции. Но, с другой стороны, да, когда ты с Юспа не попадаешь, без разницы профит от попадания в Юс, с Юспа, когда, когда просто нет попадания. Как бы. Можно, конечно, сказать, что Юсп это вообще прямо огонь, огонь, огонь. И я, наверное, скажу, что действительно Юсп очень хороший пистолет, но с него надо попадать. В общем -то. иначе ты не реализуешь Абсолютно ничего и абсолютно никак Но Утопия сыграли здорово Вот, пожалуйста, опять же, очередной пример быстрого выхода Быстренько пришли, заняли зигзаг Выиграли, победили Тако приветствую вас Абдулазис, у меня все хорошо, спасибо Что поинтересовались У вас тоже, надеюсь, все замечательно И... Как обычно. Конечно же, приятного просмотра всем. Салам, брат. Как они играют? Фасткап? Нет, они играют не на фасткапе. А, нет, на фасткапе. Все правильно. На фасткапе. Что да. я? Вру. Вру. На экране же даже написано фасткап. Через Steam надо или через пиратку можно? Нет, только Steam. Привет всем, Саня, не устаешь, сегодня много игр нужно комментировать Да даст два лучшая карта всех времен Ну, насчет того, что даст два лучшая карта всех времен, я, наверное, соглашусь Не зря же она самая популярная Она всем всегда нравилась и всегда самый высокий онлайн собирала Касаемо усталости, да, абсолютно нет Ну, я надеюсь, во всяком случае, что не устану я сегодня Ох ты, она Какой хороший выстрел в голову Грега, Поймал его просто на пробежечке мимо Имбазорот остается один на один с Сатаной, и Сатана при этом, естественно, прекрасно понимает, где находится его оппонент, но бомба выбита на просвете, и как следствие, хочешь не хочешь, а за этой бомбой придется идти, а может быть и не придется идти, дорогие друзья. Перестреливает имбу Сатана, и счет 11-7, вот так. Саня, как нога, как новая? Да, так, спасибо, что поинтересовались Да, вот нога, слава богу тут срослась хорошо и все Ничего нигде не болит, все замечательно One shot, one kill, как там дальше говорилось-то No luck, just skill Да, еще вот так обычно приговаривают Потом, как записаться на турик Я соло-игрок с Узбекистана Ну, вам нужно в группу ВКонтакте Вступить, она в описании Указана, это Группа Горячая соседка паблик сервер. Вам нужно играть на их паблик сервере И возможно, когда у них будет турнир Вы сможете принять участие Поделившись э, с игроками В какую-то команду сказать, Вступив Что было с ногой? Э, сломал мизинец на ноге кстати, кстати Поставленная бомба Это такая редкость, когда на карте даст 2 ставят бомбу На самом-то деле, да? Ну и тут уже раунд переходит в э, разряд неспасаемых, потому что, ну, просто его невозможно спасти. Технически нет дефьюз китов, за 2 секунды двух оппонентов не убить и на бомбу не телепортироваться. Ну а поэтому 12-7 и продолжается жесткое что-то там. Когда будет играть сборная Узбекистана? Шоха, без понятия, когда-то будет. Саня, а вы кому... Какому богу веришь? А, ну я православный, если вам так, христианство, если вам интересно мое вероисповедание. Вообще, я верю только исключительно в себя, на самом деле. Как бы, ну, вера штука такая, я ни в коем случае не отрицаю существование каких-то сил. И ни в коем случае не призываю верить в какую-то одну веру там или что-то еще. Вот, но, но Каждому человеку нужно, я считаю, во что-то верить Вот Я вот верю в себя Бог есть, он, нет его Нужно будет, он мне поможет Не нужно будет, он мне не будет помогать Вот, но надеяться я должен на себя Им базорот минус сатана Ну вот опять же, ошибки И за дня в день одни и те же Ребята кидают дым для того, чтобы Просто из дымов открываться И пытаться... Где-то кого-то застрелить Где-то кого-то убить Где-то кого-то может подрезать, подбайтить на выстрелы Ради чего вообще ни разу не понятно Открываться из смока Это практически всегда с вероятностью Огромный ты труп Вот это беда много книг перечитал. Вот данфонг на самом деле практически вообще небольшое количество. В детстве я очень много читал. но всякие там вот э, рассказы, сказки, там вот всякое такое, да. В более зрелом возрасте как-то потерял немножко интерес. Все потому что как-то вот одно и то же. Да и что-то у меня может быть фантазия какая-то не та, что мне стало не очень интересно именно э, потреблять контент в виде чтения. Потому что, ну, как-то нужно все-таки... Uh, профантазировать, представить, как это все выглядит как, uh, Когда одна из каких-то ситуаций в книге описывается Естественно, ее надо представлять Оу! Щитмен! Гадем! Какой же выстрел в голову Грега! Еще и прострелом туда и хаешку. Оу, oh, какая раскидка! Все, имба <laughs> Такие раунды просто невозможно удерживать Вы видели, там миллиард гранат через верх прилетел Какая жесть Словарный запас хороший. Ну, потому что я не читаю книги и... Ну, как? Словарный запас не поэтому хороший, не потому что я читаю... Не читаю книги. Просто так получилось, что у меня, ну, как бы... Ну, не особо вызывает прям вот какой-то интерес чтения. Книги читать это хорошо, это полезно, опять же для того же самого словарного запаса, но свой вокабуляр можно пополнять, ну, как минимум, потребляя контент, например, из интернета. Я много читал имба, пришел в аркаду, елки-палки. Я думал, котики никогда в аркаду не сыграют, но нет. Имба все-таки вышел, еще и жигану успел подрезать. Игрек выигрывает раунд. Вот это поворот, дорогие друзья. Имея на руках диглы. Котики выхватывают победу просто за счет аркады, которую прозевали утопия. Вот такие дела. Вот такие дела. Так вот, что касается чтения книг. Книги читать нужно и... вернее, можно и нужно. Но если вам не очень это заходит, читайте не книги, читайте какие-то научные статьи, читайте журналы, бизнес-журналы, там по экономике что-то там, пытайтесь развиваться в различных направлениях. И в таком случае словарный запас, он все равно подтянется у вас за счет того, что как минимум вы будете читать много всякой различной э, литературы. Пусть это даже не в прямом понимании книги. Ну и, в общем, опять же, если бы мне было лет, может быть, 15 там, или там, 18, да, наверное, мой словарный запас был бы похуже. Просто тут еще возраст играет, да, что я общался со многими людьми на разные темы, общался, многие слова запоминались, изучались что-то. Когда я слышу какое-то слово и не понимаю, что оно означает... Ох ты. Ну все, тут без ретейка, я считаю. И да, без ретейка, дорогие друзья. Вот, когда я слышу какое-то слово, я гуглю, что это слово означает. Стараюсь запомнить его, чтобы потом на будущее всегда знать. Вот, так что тут вопрос в саморазвитии и в самопознании. Хотите ли вы знать что-то или не хотите? А если уж хотите, информации сейчас в вагон. В интернете, в книгах, в журналах. От друзей, от знакомых, от родителей Вы всегда узнаете то, что вы хотите узнать Поэтому самообразовываться, я считаю, нужно А уж как, источники Выбирайте те, которые вам больше нравятся Ну что ж, дорогие мои друзья Счет 14-9, постепенно Утопия приближаются к победе В этом достаточно непростом противостоянии Котики... Ой, в аркаду Ой, в аркаду в спину, Грек! Грег, Грег, что ж с тобой а, Случилось Объясню, в чем момент Утопию в предыдущем раунде поджали В поза предыдущем, простите Поджали, они проиграли из-за этого раунд Ну, наверное, после этого обычно люди Начинают периодически посматривать спину Сейчас почему-то спину никто не смотрел В результате прозевали еще один поджим а, Касаемо подсадки Запрещена, не запрещена, Сашуль Ну, если команду не сняли и не забанили Значит, разрешена получается вот такая вот Воу, имба сносит жигана, сатана А сатана слишком далеко, чтобы разменять Ну, неплохая хаешка, 23 хп у имбы осталось Но, опять же, у сатаны 90, а соперников двое Я думаю, вы понимаете, да, к чему это приведет Это приведет, скорее всего, к какому-то размену, я так думаю И, наверное, поражение в раунде Хаешка за спину 59 хп остается Минус грэ А, вот это уже, кстати, интересно Убил-то сотого соперника но позиция хорошая слишком мингуем. Ой И реализация этой позиции, дорогие друзья Тоже замечательная Счет 14-11 Так, что еще было в чате-то там? А, кто самый лучший игрок Узбекистана? Да, честно сказать, без понятия Без понятия Там очень много хороших игроков И чтобы определить, кто из них лучший Наверное, они как-то должны где-то между собой пересечься Да, как-то сыграть вместе Тогда да Саня разве за подсадку не банят? Ну, подсадка здесь просто, чтобы что-то прочекать, допустим, да По сути разрешена Подсаживаться вот на вот это место, наверное, все-таки, да, нельзя, естественно Но, повторюсь, если ни у кого никаких претензий нет В правилах это, если не зарегламентировано, то, ну, что поделать 12-14 так, быстренько, быстренько, быстренько. Так, один на один собирался сильный. Так, э, Сабиров сильный. Вот, подсказывает здесь Unstoppable. Unstop. Я засыпаю, когда начинаю читать книгу. Вот, видите, тоже у кого-то вот интерес не вызывает, допустим, такое прям явное чтение. Но, опять же, это все касаемо самопознания и саморазвития. Все это не только через книги происходит. Сейчас новичок в детстве играл, потерял скилл. Вот теперь играю, обучаюсь по новой. Это правильно, Денис, это правильно, обучаться никогда не поздно, как играм, так и каким-то наукам. Ой, да, здрасте. Прозевали имбу Зорода, который в яму зааркадил. Вот посмотрите, котики, кстати, теперь все складывается в пазл на самом деле, да? То есть вот ты сидишь и понимаешь, у тебя приходит осознание, почему котики играли так медленно в атаке. Да потому что они команда, которая сами постоянно в аркаду выходит. Дорогие друзья, вот почему они постоянно ждали подвох какого-то от команды Утопия. Потому что они сами любители создавать вот эти обостренные ситуации. Постоянно куда-то выходить, где-то прятаться, что-то поджимать и закидывать соперника подлянками. Вот такие вот делишечки. Котики оказались очень непростыми. но ну, а счет 14-13. И я напоминаю, что, в общем-то, котики находятся в сильной стороне. Так что надо смотреть. По-моему, посадки скорее всего, фича, а не баг. Не, подсадки это задумка. Это задумка, это не баг, абсолютно. Этот вопрос поднимался в каком-то, я не помню, в 2005, что ли, году или в 2006. И еще тогда сказали, что это не будет изменено. Подсадки, где можно сделать подсадки, значит, там можно сделать подсадки. 14.14. Почему вот этой подсадкой нельзя пользоваться? Потому что с нее видно длину, да. Здесь вы можете вот просматривать, сидя на этом карнизе соперников на длине. Да, вы с ними постреляться не сможете, но даете информацию ценную. Итак, мы уже такое с вами вчера проходили, дорогие друзья, когда у нас был счет 14-14 на матче похороночка против Number One, по-моему, если я не ошибаюсь. И там в итоге все овертаймами закончилось. Поэтому сейчас, кстати, не шутка, если могут быть они опять появиться. Что дальше-то? А что дальше-то? А дальше у нас два Галила против двух эмок и выход через зигзаг на точку А. Ну, наверное, конечно, в матче 2 на 2 не совсем корректно говорить, что выход на точку А, но другую точку здесь просто тупо выйти, да и нельзя. Ну какая флешка-то, Грег? Настолько хотел кинуть флешку, что по барабану, что в него там стреляют. 50 секунд до конца раунда Стана решает сыграть с длины. Ну, может быть, это, в общем-то, и правильное решение. Почему нет? Тем более, имба ну, как-то... Вообще, вот только сейчас увидел. Ой-ой-ой, сатана! Отлично настрелял. Минус. 15-14. Каша карата загугли. Ой, а я слышал, кто-то так говорил. А, в этой же как ее, господи. Uh, в игре, в которой я играл-то, да? Uh, как она называлась-то? Mon Monster Mess. Да, точно-точно В индюшечке в этой там же, да Босс Женщина какая-то, островитянка какая-то непонятная Говорила каша карата постоянно, да Я, кстати, да, не гухну. Вот сейчас в перерыве загуглю. Последний раунд основного времени, дорогие друзья. Либо сейчас Сатана выигрывает и его команда выигрывает в таком случае в этом матче. Либо же нет. Напоминаю, что этот матч за седьмое место. Команда, которая проиграет, с турнира вылетает и занимает седьмую строчку. Но бомба лежит в зигзаге. Десант от имбы. И от 15-15 соответственно, дорогие мои друзья, это овертаймы. Котики сумели все-таки камбэкнуть. Я на Напоминаю, что счет первой половины был 9-6 в пользу команды Утопия. Поэтому то, что котики выиграли вторую половину и сделали овертаймы, по сути, можно считать камбэком. О, веры! Вот такие дела. Сложно. Сложно побеждать здесь будет. каждой команде. Так, чатик, ребятушки, обязательно сейчас все почитаю. Давайте сначала включимся уже в процесс овертаймов. Сатана ожидает аркаду в банку, в то время как его тиммейт в Зигзаге тоже ждет аркаду. А котики в этом раунде решили, кстати, аркадных действий никаких не демонстрировать. Поэтому давайте быстренько читану чат. Приветствую всех, приятного просмотра, всем хорошего вечера. Дамир, приветствую вас. Пока чат вангует. Ну, 60% голосов в голосовалке за команду Утопия. Но Утопия пока упустили победу из рук. Поэтому... Спорно насчет вангования. Ну что, Сатана подтянулся к своему тиммейту. И сейчас, по всей видимости, будет попытка все-таки открыть зигзаг. И именно с него как-то напасть на точку. Игроки обороны, естественно, услышав флешку, уже готовы принимать. Все слишком медленно. Но это не совсем хорошо работает. То есть это хорошая может быть стратегия Где-то играть от халда и ловить соперника на ошибках Но далеко не всегда работает Тем более, когда вы ну вот, настолько откровенно сидите в зигзаге И вы все равно через него выйдете Ой-ой-ой Грег попадает под прострел Но здесь просто через дымы должны забирать Ведь так, в общем-то, и происходит Имба один в два Ой, попали в голову ну тут все Я уже победу имбы, к сожалению, не верю Потому что просто Жиган оказался очень нечитаемым, дорогие друзья Он успел вовремя десантироваться а, в КТ-спаун И втихую, если можно так выразиться, со спины обошел своего оппонента После этого матча будут комментарии? Да, еще несколько матчей будут Так, я вот об этом Дехаешка по-нубовски По-моему, подсадки, скорее всего Так, это я читал Хороший игрок Узбекистана Сабиров, команда Шторм. А, ну если мы говорим про Шторм, то наверняка, конечно, как, мы, как я знаю и как многие из вас, думаю, тоже знают, это профессиональная команда из Узбекистана, которая играла на мировой сцене и обыгрывала команду Нави. То есть, в общем-то, на тот момент Нави были действующими чемпионами мира. Это был, конечно, не какой-то турнир, там, ну, вернее, это был какой-то турнир, не чемпионат мира, но все-таки Шторм одержали победу над Нави. Так что, определенно, там есть сильные ребята. Имба! Это вот то чувство, когда ты просто в команде имба. Когда ты просто готов уничтожать. Последний раунд, после которого произойдет смена сторон. Ну и смена сторон произойдет при счете 17-16. Вопрос в чью калиточку. Ну, оборона и экономика, естественно, будет, потому что они предыдущий раунд выиграли у атаки. Она тоже не должна сломаться, так что все должно быть очень хорошо и очень замечательно, по идее, для коллективов обоих. Но для котиков, наверное, конечно, получше. Грег, 73 хп, ну, вот эти хаешки, они не в тему абсолютно. Почему? А, объясню. Объясню почему, потому что, ну, ясное дело, что... Игрок обороны не будет уже находиться в зигзаге после этой перестрелки Когда он увидел, что ты спрыгнул на мидл Какой резон ему открываться Понимая, что там вас может быть двое Если мы будем вспоминать 30 раунд этой встречи То там произошло такое Там игрок обороны, а точнее имбазорот Выпрыгнул на мидл, чтобы допушить своего оставшегося последнего соперника Но ну, так он был последний то есть, понятное дело, что если ты выпрыгиваешь, ты там попадаешь железно в ситуацию один на один, а здесь можно открыться один в два, и поэтому нет никакого резона идти и что-то пытаться пробушить. Ах, находясь, Грег получает возможность забрать Сатану, а, кстати, хитрый жиган Лимон успел прожиганить в дымы и открылся просто под перекрестный огонь от обороны. Не самое удачное открытие, ну и как следствие, 16-17, дорогие друзья. Котики выигрывают первую половину первой серии овертаймов, и для победы теперь им нужно взять всего-навсего два раунда. В свою очередь, команда Утопия может рассчитывать на победу только в случае взятия всех трех раундов в обороне. Что будет сделать не очень просто, но если вы, конечно же, повспоминаете первую половину, а именно так начиналась у нас а, первая половина этой встречи, утопия в обороне котики в атаке, утопия изначально 0-4 проигрывали, и только потом вышли на какие-то 4-4 и вышли на, в итоге на 9-6... Хаешка в зигзаг, не своевременная хаешка, поэтому Грег потерял только 11 хп своего здоровья, а мог потерять в разы, конечно же, больше Ну и атака, в общем-то, ну я думаю, здесь нет смысла убегать назад, да? И игроки атаки точно так же думают Хорошая флешка верхом, ну а почему никто не чекнет? Понятно. Ну понятно, почему никто ничего не чекнет и это восемнадцатый для котиков. А вот этот момент уже крайне важен, дорогие друзья. Здесь важно понимать, что теперь Утопия уже не могут выиграть априори э, в первой серии овертаймов. да, Потому что три раунда взять они уже не сумеют, так как один проиграли. Но могут надеяться на восемнадцать восемнадцать. И это, конечно, очень плохо, когда вы сидите и надеетесь на восемнадцать восемнадцать. Любая ошибка, и вы вылетели с турнира. А я опять-таки напомню вам, что проигравшая команда занимает седьмое место. И турнир покидает. А за первую тройку, в общем-то, платится какая-никакая, но денежка. Так что здесь, в общем-то, я бы не рекомендовал расслабляться. Надо играть в полную силу, насколько это возможно. Так, кстати, Кувончбек, пардон, не ответил вам, когда вы написали. Только сейчас ваше сообщение увидел. Привет, привет. Приветствую вас, приветствую Так, 2 в 2, ситуация, дорогие друзья, по-прежнему Никто никого не убил, у всех игроков по 100 хп И вот он начинается, выход на длину Ну, не знаю, насколько он, конечно, там начинается Быстро или не быстро он будет оформлен Грег, во всяком случае, уже вроде как в упоре Ловит флешку практически лицом Но вроде как успевает от нее быстренько отойти И игроки обороны никто даже не выходит чекнуть Ну, что за закрытая оборона? Здесь надо все-таки додавливать им хо. Сатана минус Грег Остается один. один. Один, один, один. Никто не остается, дорогие друзья. 18-17. Последний раунд первой серии овертаймов. А по совместительству еще один матч -поинт. Теперь либо команда Утопия выводит на вторую серию овертаймов, либо котики все-таки выходят победителями из этой перестрелки. И перестрелка просто дичайшая. Вы посмотрите на статистику. Там уже даже тридцатку фрагов имба успел настрелять. Ну. Опять у нас, кстати, раунд с подсадкой на рекламе. Уже такой один был. Жиган Лимон, кстати, его не вытащил. Надеюсь, не произойдет то же самое, что было вот в предыдущий раз. Все-таки и оборона извлечет какие-то уроки из этого. Но, видимо, нет, да? Грег, даблкилл, дорогие друзья. Легчайшее завершение катки. Причем легчайшее завершение. Далеко не самой легкой катки для Котиков. Со счетом 19-17. Мои поздравления команде Котики. Они становятся победителями. А команда Утопия, увы и ах, занимают седьмое место в рамках этого турнира.